Оптимизировать работу аэропорту Сочи поможет «Кобра». Это автоматизированная система, которая способна планировать и вести расписание движения воздушных судов, управлять суточным планом полетов, а также рассчитывать пропускную способность аэропорта. В ее силах контролировать график обслуживания рейсов и при этом информировать пассажиров. «Кобра» уже внедрена в аэропорту практически в полном объеме, стала его основной производственной системой. В частности, с декабря в опытном режиме работает модуль, который позволяет рассчитать необходимое количество персонала и техники при обслуживании рейсов в аэропорту. Для информирования пассажиров разработана подсистема, которая умеет читать печатные тексты на разных языках. В будущем при помощи «Кобры» аэропорт сможет перейти на электронные технологии и полностью избавить персонал от бумажной работы.